Недолго музыка играла, Недолго фраер танцевал. Привет! Привет! Погоди, не переключайся, а при переключайся, Оооо... У, у меня, у меня, это... У меня, у меня, это... У меня, у меня, у меня <связано> это... А, а, на этом. А, на, на этом. На баяне, да. охуенно баяне. Районе, переход, Охуенно... Переход...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 Тебе сколько лет? Тебе сколько лет? А, 13. А, 13? Ну ты давай это. Понял? Ты я давай, давай, я давай я это. Я. Владимир, у тебя. Я с тобой говорю, вот у тебя 20 получается. Ага, ну вс хорошо. Ага, ну вс хорошо. Молодец, все, одобряю, одобряю. Молодец, все, одобряю, одобряю. Ты не против, если я тебя выложу на своем YouTube канал. Ты не против, если Ты я тебя выложу на своем YouTube канал. А мало так отлично, Может быть, может быть, кому-то понравится. Может быть, может быть, кому-то понравится. У меня там как бы не, не, не про музыку, канал. У меня там как бы не, не, не про музыку канал, да. Ты, да? да? Ты, да? Ты слышишь, да? Слышишь? Слышишь, да? Я понял, да. Я, я понял. Я, понял, я понял. понял, да. Я просто... Слушай, просто... Слушай, слушай, может, может быть отдельный просто канал, планирую слушай, слушай, слушай, слушай, слушай, слушай, слушай, Я в чат Я вижу, основной канал, основной вижу, основной канал не, не, не про не музыку. Не я, не начал в чат я не знаю, не не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, Недавно начал в чат в не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, у тебя круто получается. У тебя круто получается. Да-да-да, это я, да. Да-да-да, это да, я, это что я это да. Что ты разбил телефон? Мы да. не хвастаемся разбитым телефоном. Ты баяном телефон, Бо кидал? Баяном кидал? Баяном кидал? <соц�> баяном кидал? Баяном кидал? Которых музыканты? Гитары. Я сказал. Которых музыкантов? Прости, посмотри у меня на канале. у меня на канале. Смотри у меня на канале. У меня на канале гитарист. Группа гитарист третьего декабря. У нас Гитарой. Он так и не думает. Он так Он не Он не Он Давай, удачи тебе. по удачи Я если что ВКонтакте также так Какая картинка? Вот эта картинка. Дайте мне белые крылья, я улетаю в мути. Через терни и провода. Только плохо. бы мне не мучиться. Знаешь, я так заскучился. Мне ну, плохо. немного голос, конечно, сорвал. Ну ладно. Привет. <сёжение> не, ну, нет, ну, что вижу, у я вижу, у тебя, вот и начинаешь, я вижу, у тебя, вот у поле, стадию, который да? так, и начинаешь, я вижу, у тебя, вот и начинаешь, я вижу, у тебя, вот и начинаешь, я вижу, у тебя, я хоть сам, я хоть сам. Ритма не имею, но я вижу, я ну не твое. нет, я голос просто сейчас недавно сорвал на репетиции. Из-за этого я очень плохо сейчас пою. Нужно подобрать. Нужно подобрать. У тебя смотри, смотри, Ну, тринадцать. 12 до 16 по моему или 12, 12, 12 до 16 по моему или 12 до 16 по моему у я знаю вот я тебе про ты еще Ты вот я тебе продолжу ну, вот ты не делаешь то Ты ни хуя не получится, связки, да, хуя не получится. Вот поэтому нет я это знаю я это, не знаю, не я не это я понимаю поэтому... Шестнадцати лет развивай именно вот эти вот, опустины, а именно вот эти А Потом это с голосом ты заработаешь. Ну ладно, а давай потом это с голосом лет, ты заработаешь. Да да, да, да. Жду себя на твоем канале. Давай, давай. давай, давай. еще давай, думаю давай. встретимся. Давай, давай,